Банди Гурупа Донда, Бхакта Бинда Саманнита, Сричайтанна Прафун Банде Нита, Нанда Саходита, Сринанда प क प व्य के पास बव अतितान पावने भविषण Нараяна Намаскритта Нарунчаива Нарутома, Кришна Готтопадеш, Гаурия Патраша Пракасанича, Шадану Рабта Гуру дхьям сада паривабакнам авиштадухам битас падам сива виренчнутум сараньюм битати хам бносупал лभавадипохам Пурнанурагро сасагро сармурти сярадихам и када кам керш Кришна Чайтанна Прабху нитаананда сяаддитогада дхарсивасади Кришна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 САНКИРТАНАИКА ПИТАРО КАМАЛАЙА ТАКСВА ВИШАМ бару ДИЖА БАРО ЖУГА ДХАРМ ПАЛО БАНДЕЙ кару ПРИЯ КАРО КАРУНА БХТАРО ХРЕ КИШНА ХРЕ КИШНА ХРЕ КИШНА ХРЕ Харе Рам, Харе Рам, Бхаван рупен садан нра нам Ваги Шаджашо Бадани, Лакшмир, Шаджа Бакшаси, Джасса Стихида и Самбихит, Кришна, Рама, Рама, Рама, когда тобою гони в будущети, наянам голоду содаряя, Си <сосы> Силабхакти Сиддханта Сарасвати Госфами Шакак Пахупат Парамамча Гуру told When Сарасвати сказал, что Тогда, когда мы сможем следовать Рупану далее, Рупану Годхару Паду совершенно То в этом случае все сокровенное учение Си Читани Махапрабу все различные лилы Махапрабу, они проявятся в нашем сердце. Гоудия Гострипати, Шишила Бхагавати Сиданта, Сарасвати Гасами Такура Пахупа. Прамаса Джагадгуру сказал, когда мы сможем стать подлинными рупанугами, последователями Шила Рупагасвами, то в этом случае все сокровенное учение Шичитания Махапрабху, ши сиданта все лилы, все, мы сможем запросто понять, не перед этим. Это невозможно понять, чьи не Аруппануга с вами силой. На самом деле, Сила говорил, То, что, что, что те, кто подлинные Рупануги. Они понимают учение Шайтани Махапабу должным образом. И когда мы сможем видеть красоту Рупа то тогда мы сможем обнаружить наше скверное сердце. Мы сможем обнаружить наше такое... Скверное сердце, и нам будет неприятно. И тогда, и только тогда мы сможем обнаружить недостатки нашего сердца только тогда, когда мы увидим, когда мы сможем увидеть подлинную красоту лотосных столб, Шила Рупа или Что значит? What do you mean by beautiful, you know, что значит красота? Шила Пабхупад говорил, что develop, мы должны развить прекрасное настроение служения. Мы должны развить прекрасное настроение. Настроение служения, форму служения. Сева-мурти. Сева-мурти. что же это за трансцендентная сева-мурти? Чтобы Нанданадан Ши Кришна Пракрита Камадев, Он захотел увидеть нас. Пытаетесь понять это. Мы должны развить такое. Прекрасное чувство, такую прекрасную духовную форму, Сева Мурти, чтобы Наданадан Кришна. А Пракрита Камадев захотел увидеть нас, чтобы обнять нас. Мы не должны смешивать и путаться между материальной любовью и духовной, иначе я не смогу ничего объяснить. А сева мурти кто-то может сказать, что те, кто бриндаван, во Вриндаване, они все имеют о пракита сева мурти. И также и те, кто в Двараке, они тоже могут иметь Апракритос в, практике, в Но что это все значит? Я уже сказал, я пытался прояснить все это, поскольку я уже сказал, что имя Аруппы Госвами И вот вопросов Дварак Рукмини Сатья Обама не возникает. В начале я уже сказал, That we will have to То, что мы должны осознать, мы должны видеть. Мы должны увидеть, увидеть подлинную красоту Рупа Манчари, Рупа И потом, что я хотел сказать, мы должны совершать Рагану чтобы все это осознать. На пути Рагану Габаджина, откуда Здесь. вопрос о рукминии и два раки может возникнуть вообще. И вот сейчас наше чувство, наше понимание, действия, они находятся внутри Майя. Мы не можем пересечь ее. В тот день, когда мы сможем пересечь майя, все наши, весь наш разум, станет трансцендентным, наши мысли станут трансцендентными, все наши действия также станут трансцендентными, все станет трансцендентным. И вот те, кто сахаджи, для них несколько шлок более чем достаточно. Не нужно даже приводить шлоки из Бхагаватам. хотя вот такую шлок я много раз повторял. Я объяснял ее много раз, но все же, если ситуация потребует, я еще раз могу обсудить, чтобы вы не путались, чтобы не было никакого конфуза относительно материальной и трансцендентной любви, особенно в случае с гопи. Иначе мы потеряемся на бесконечное число времени. В этом проблема Богова не сможет простить нас. У нас есть особая возможность, особая привилегия. То, что сречетание маха явился, yeah, Бхагаван Шри Кришна. Он пришел в форме Шри Кришна читания. И у нас есть преимущество. Все спутники Гуранги Махапрабху пришли сюда, чтобы дать нам урок, но все же мы настолько глупы, что не заинтересованы в этом. Они хотят дать нам великое сокровище. Значение, стоимость этого сокровища невозможно почитать, невозможно ценить, и поэтому Рупа Госвами подсказал вот такие слова. Вот Рупа Госвами описывает то, что раньше никогда не было возможности обрести. Это особая и, милость, особый случай даже, то, что очень труднодостижимо для Шанкава, для Брама, для Ананта Дева. И вот это нечто очень сокровенное, нечто очень, очень труднодостижимое, находящееся за пределами не нашего не представления. Нельзя, нельзя пытаться силой говорить о расатате, пытаться понять в начале всего, если в нашей жизни мы обнаружим, что материальные расы, материальные наслаждения, они не привлекают нас и не влияют никак на наше сердце. Это значит, что... У нас есть зеленый свет на пути наша ваджины, но не перед этим. И вот, до сегодняшнего момента, у нас не было неправильное представление о Расе. Мы думаем, что материальное наслаждение, все, что мы обретаем, Лавхапуджа и Практичте, это Раса, которая дает нам какую-то радость, но чистые гурвышнавы думают об этом как о испражнениях. Они не... Рагунада он говорил такие слова. Что какая-то скверная, грязная женщина, она с низкого происхождения, она танцует в моем сердце, олицетворяет а собой желание славя. славе. Баджа не значит делание чего-то на показ. Что такое баджан? Какой суть и смысл баджана? Какова цель, если мы не сможем обрести трансцендентное Дивя-гьяну, апракита-гьян, то что толку от получения дикши? Если мы не сможем обрести трансцендентное знание, то тогда мы не сможем развить связь с Кришной, то что толку? от нашей дикши. Можем... Кто-то, может, получил дикшу 40 лет назад, но всего ничего не достичь. Ничего. И весь мир может верить вам, что вы получили дикшу, но мы должны понять научную процедуру баджина мы должны понять научные термины Расататтвы и ее баба. <и>, и вот здесь и говорится, что после того, как мы пересечем, сейчас пытаемся мы идти против потока, потока Майя. Мы... И, и вот пытаемся мы идти против потока Майя. Майя нас пытается как-то противодействовать нам, like как, например, если мы находимся в реке и current, пытаемся плыть против течения, то тогда поймем, I mean что я имею в виду, поскольку у вас нет прямого сознания, то если uh, поток воды будет, to swim, to cut, you know, you вы будете пытаться против течения плыть, то сложно очень. Это такой простой пример, но материальный мир пытаться против майя что-то делать еще более опасно, чем плыть против течения, наш ум, наш разум, все материальное. И поэтому мы чувствуем влияние майя. Я уже говорил, Масло и вода, они не смешиваются. И также материя с материей может смешаться, но наша душа, она духовна, но мы не понимаем этого. И наша душа она не смешивается с материей, но это подобно из-за нашего, из нашего прошлого опыта, прошлых действий. Из скверных сказал, когда мы рождаемся опять в материальном теле, мы, материальном теле, мы думаем, что мы это тело, хотя мы духовная душа. И вот это влияние мои такое. Некоторые люди говорят о какой-то большой философии, но не понимают разницы между душой и материальным телом. И это выглядит смешно. Такие люди не выступают против Рупа поскольку Рупа с самого начала сказал, что это расатата, она за пределами всего материального. Если кто-то говорит, что находясь в материальном состоянии с множеством монардов в сердце, можно говорить Расататва, вот то это... Неправильно. В учении Руба такого никогда не было. Никто из наших гураги такого никогда не говорил, Махапрабху такого не говорил, и никаких подтверждений и доказательств этим неправильным словам нет. Махапрабху хотел говорить только о этих сокровенных вещах, только внутри Гамхиры, в читании также говорится, что Махапрабо обсуждал Расатату только с своими ближайшими спутниками. Who can read this kind of я, конечно, не могу ожидать, что мои лекции so будут пользоваться такой большой популярностью. Но Before все же <coughs> я говорю то, что вы узнал о Гурмаге. И вот здесь говорится, когда вы пересечете и этот материальный мир. И этот материальный океан, то некое чувство явится в вашем сердце Хриды Хрид хриди, хриди, значит, внутри вашего сердца сатви джаливарам, вы обнаружите какой-то ярчайший свет в вашем сердце, Хриди сатви джаливарам. Может, вы уже развили какую-то сатвагуну к тому моменту. Но эта сатвагуна после пересечения материального мира в это мир, она тоже личная, нужно избавиться от нее также. И мы должны выйти. Из-под влияния материальной природы и достичь уровня Вишудхасатвы. тогда вопрос понимания возникает. В с ответа, и почему здесь говорится, что, что Картик Врата это Удза а почему? Потому что Радхарани в Джешваре никто не может превзойти Радхарани. Радхарани — это сама бесконечность. Радхарани — ее огромная любовь, ее чувство к Кришне, но бесконечно. я вот ему очень обширна, но времени, к сожалению, не хватает. Сегодня день явления сила Бхакти Камал Мадасудан Махараджа. И, и так, так иначе, иначе. Суть в том, что в тот день я говорил мода и Мадан. Мадан, это качество есть только в Раджхарани. Рула, а не -ру -а". Роти, что значит, что значит Роти? Прямо, что значит прямо в тот день я говорил, если такая, неблаг... против... такая плохая ситуация, но все же отношения не разрушаются, это зовется прямо. Но в материальном мире, если какие-то противоречия, какие-то препятствия, преграды, недостаток какой-то корысти, то все И, или наоборот избыток листи, то people, все отношения <coughs> на <они> ней <coughs> рушатся. все <coughs> не вот материальная любовь зависит от uh, корысти, если мы чьи-то интересы не удовлетворяем, то такая материальная любовь как правило распадается. Конечно, многие путаются между трансцендентной любовью и материальной, поэтому это, мне неудобно говорить when, о таких высоких чувствах. Вот Рурабава, когда она вы входит в ваше сердце, ра сердце, то все ваши мысли, все ваше существо занято только мыслями о Кришне, как удовлетворить Кришну. Кришну? Ничего другого не приходит. Для него нет места для вашего ваше сердца, только Кришна там. You know, и вот, когда я говорил о гупи so right? eh? и вот в то время те гупи говорили когда ты идешь в лес, есть множество. Колючек на, на дороге там, и мы чувствуем боль, представляешь, что ты можешь наступить и уколоться этими колючками. Можете ли вы представить, какую огромную любое гопи имеет Кришне? Мы должны понять, эту это по милости Я yeah. никогда не I, хотел практиковать, как любить Это был автоматический факт. я думал, что <къех> я никогда не учился как люб, любить Гурдева. Это произошло все автоматически, когда я увидел его первый раз, я, мое сердце полностью отдалось ему. И когда я пришел к нему, то Гурма раз был на, на крыше, была зима. Я поклонился ему, он начал говорить мне, как обрести прямо. Я он, удивился. Почему не говорит о каких-то простых начальных вещах? И спустя много лет я понял. Он начал говорить о премии, о том даре, который принес Махапрабу, что он хотел сказать, и сейчас я понял. То, что мы должны следовать пути Ишли Прахопады, пути силы Прахопады, Ишли Бхактинанта Куру. Даже весь мир может быть против вас, но все же мы не должны отклоняться от этого пути. Мы должны иметь терпение и пытаться дать людям это сокровенное знание. Это сложно. Весь мир может быть против нас. Для, для людей очень сложно тысячи людей они могут следовать какому-то обманщику И, поскольку я не обманываю людей мало кто может следовать мне я уверен в этом и вот это главное, то, что мы должны следовать пути бхактива и силы Прабхупады, чтобы достичь успеха на духовном пути. И вот я говорил в Гопи Гите, и так много шлок я говорил, что Гопи Ахиллдейи, имя Антараподрик. Гопи как спеки? И вот Гопи говорят, мы знаем, что. Ты не сын Гопа. Ты не сын, не сын, не сын Гопи еще, И всякая вот то в том, что ты пребываешь в сердце каждого. И вот и вопрос может возникнуть, что в тот раз Махарас сказал, что такая шарибава баба сердце Гупи никогда не возникает. Почему же они говорят так? И вот суть в том, что я, я уже это объяснял, в объяснении Гупи-гиты они говорят, что в соответствии со временем и обстоятельствами такие мысли могут возникнуть, но это Айшаварья бава, она не задевает их сердце. Они говорят так, но, можно сказать, они могут, но все же, думаю, что Кришна, Он сын Нанда Махараджи. И вот Вишна Чаквати, наши гулага, они говорят. И вот, когда Кришна страдает там, в лицу, возможно, это очень беспокоит сердце гопи. Когда Кришна пропадает, то все гопи, они они you пытаются know, найти Кришну, и It начинают все acting. различные лилы из-за их Агуро значит забраться куда-то достичь какой-то бабы конкретной агуро она возможна только внутри, вреда нигде еще вот модон значит это большой вопрос. Часть секунды, если мы не можем видеть Кришну, то мы думаем, что прошло тысячелетие Юги, хотя прошла всего лишь часть секунды. Мы не можем потерпеть никакой разлуки с Кришной. Это мода. Называется а Мадан это за пределами моего объяснения. Это чувство только есть у Радхарани. Даже Радхарани, когда видит дерево Тамала, но обнимает его, думая, что это Кришна. Когда Кришна приходит к Радхаране. Кришна ищет, где, где же Радхарани. Радхарани а она. Рядом с ним ну, как это все представить, почему не плачут. Брихат Бхагаватам Рита я объяснял. Кришна говорит, сегодня я более подробно объясню. Когда Кришна он встречается с кем-то, то тогда Радхарани думает о будущей разлуке, хотя сейчас они вместе. Но Радхарани думает, что я не обрету Кришну навсегда. Он когда-то уйдет, и вот она уже переживает об этом. Хотя мы знаем, что Кришна полностью продан и предан благосовым стопам Радхарани. В материальном мире это как-то нехорошо, но в трансцендентном мире Кришна, Он верховный, наслаждающийся, и в Криште можно найти полное отречение. All everything is there, all six kinds of friends, only with So it is When Krishna speaking, mandalam, mandalam, Dehi mandalam, и вот Джайда он, он был, был в нерешимости, как я могу написать то, что Кришна просит Радхарани поставить его стопы к нему на голову, Это невозможно. И вот когда этот Джедев пошел принятие мовения в Ганге в день явления я более подробно расскажу. И вот тогда Джайдев Господь пошел в принятие Кришна пришел в форме Джайдева, Деда писал эту строчку. И вот сам Джайдев думал, что что-то не так, и вот он пропустил. Там место оставил Джайдева, а потом сам Кришна в форме Джайдева пришел и написал то, что надо. И поэтому это не оскорбительно в адрес Кришны, когда Кришна говорит, что я не могу отплатить вам. Даже если я смогу жить так долго, как полубоги или Брама, то все же я не смогу отплатить вам. И вот таким образом мы знаем, должны пытаться понять. Адьиро Бхава, она только есть внутри Вриндавана, нигде еще и эта она есть во Вриндаване и также с Гупи, с Браджу Гупи нигде еще во всем мире Бхава может прийти и вот она очень редко что говорить о моданы мадане это только есть Радхарани, нигде еще и вот чтобы войти на путь Рупануга Бхаджана. Я имею в виду, что Читани Махапрабху хотел показать нам сокровенный путь Бхаджана, но наша неудача в том, что мы не поняли, что не показано Махапрабху, что нет. Я не спрашиваю, что он показал. Проще спросить, что он не показал, поскольку он показал в своей жизни все, что мы должны делать, все сокровенные а, вопросы Бхавы и Прэма. И вот смотрите, в этом условии, сочетание Махапрабху, хотел показать нам все время от времени, сочетание Махапрабху, он... показал нам все. Иногда он прыгал в океан, иногда обнимал джиганатка, иногда он, подобно сумасшедшему, бежал в сторону парвата. Все различные бабы. И часто говорится в Читане аватари. Когда Гуранга Махапрабху пришел сюда, такая баба была явлена, которая очень редко. Даже в то время ее не было. Иногда Махапрабху он принимал форму черепахи. Иногда наоборот его конечности вытягивались. И приполняющие его чувства телом. Принимала различные формы. не сделан из крови и но все равно, не сделан из крови и просто в материальном мире. Тело за того, что человек не знает, что не сделано из плоти, крови. из крови. Иногда она, эта like кровь that. появляется, как в случае он не только для that. того, чтобы одурачить нас. человек не понимает, как люди в для того, чтобы. Эта лила была более прекрасна. И в какой-то день я могу обсудить все. их всех. Все лила они очень no... прекрасны. А почему? Потому что нет айсхарибавы в них. Кришна, он не принес с собой чакру и палец, чтобы убить Путана. Нет, он просто убил ее, выпив ее молоко. И yeah. like в итоге он Путане yeah. даровал oh, положение лица. Когда Путана <связывая> <связывая> пыталась убить Кришну, накормив его отравленным на молоком, но все же. Кришна настолько милости, что подумал, что она как мать пыталась накормить меня. Он дал ей положение кормилицы, хотя накормить ее пыталась для того, чтобы убить. И вот все, когда Господь сказал, кому, кому же еще мы можем поклоняться столь милостливого Бхагавана, как Кришна, нигде больше не найти. Невозможно. Что такое беспричинная милости? какой-то день я могу рассказать об этом, что такое безпричинная милость. И, и действительно ли она полностью беспричина? Если она беспричина, то почему все не обретают эту милость? И какова причина этой безпричинной милости, по хорошей удаче или по плохой ее получают? Благодаря сукрытию, благочестивым действия в прошлом. Или еще почему? Бхакти, она всегда независима, как Бхагаван. О Кришне мы всегда говорим, что такие слова... Кришна, Он всемогущий, Верховный Господь, никто не может контролировать Бхагавана. Воля она всегда за Кришна, но в то же самое время мы знаем такие слова, он говорит, как можно вот эти два противоречивых фактора гармонизировать. Кришна, Кришна, как Кришна. В Саруп Шакти а Кришна. Как Кришна Его Саруп Шакти, она также независима. Бхакти, она независима. Никто не может контролировать Бхакти. И как мы можем сказать, что это зависит от хороших или плохих действий в прошлом? Просто я могу сказать, что Бхакти чем-то контролируема, а с другой стороны нет, и в чем же Сиданта. И вот если вы хотите обрести Бхакти, то вы обретете это сокровище Бхакти. Но если вы следуете вашему материному уму, то, что я смогу сделать, мы должны э -э -э, привести все это в гармонию, и таким образом это настолько сокровенное, и все это показано Шимана Махапрабху, весь Ачаран, все действия, все оциданта, все. Если мы сможем понять, значит, Рабхагаслами он благословить нас. Когда-то, если мы поймем, что наше сердце очень скверно, Кришна не хочет видеть нас. И когда-то по милости Рупы Госфами Пада наша Рупануга Гурварги я уже сказал, что вам Госфами Махарати говорил служить Рупануга Гурварги это мой Рупануга Баджан как и практически, как научно. Поскольку без Анугати, сегодня я хочу обсудить Два две важных темы, чтобы мы думали снова опять, почему Лакшми Деви не смогла войти во Вриндаван, чтобы обрести вкус этой выражения ah, Та причина, по которой я говорил о настроении Радхарани, настроении лакшми, Радхарани Гупи в тот день радхаятра. И вот первое то, что обратная радхаятра. Вот об этой обратной ретхояте я скажу что-то. Если ман манго и джекфрут поместить в какую-то емкость или помещение, or... и карбидо uh, uh, рядом mm, поставить, Particial то это манго. И джекфрут, оно поспеет. И вот так кто-то искусственно пытается сделать манго, и джекфрут спел с помощью карабиды или какой-то химии. И так же Шилла Шилада Гусэм Ахараш, Кешо Гусэм Пури Гусэм Ахараш. Они говорят, те, кто хотят прыгнуть в Раганугабаджан без всякого представления, оценки, что нужно для этого. Они пытаются прыгнуть в огонь и сгореть там. Но мы должны следовать нашей Рупана это есть Рупанугабаджан. Я не. То есть мы должны поспеть сами, созреть сами, без помощи какой-то химии. И лакшми вот лакшми деви она хочет силы войти во вриндавана. Она хочет обрести ту же самую удачу, лакшми такое же чувство, как у, которое у Гупи, как это как возможно, она как, как она может ожидать этого? Поскольку в Раджа это вопрос Анугате. Extreme... О... О... но Лакшми Деви под чьим руководством? Question, Первый вопрос перед Лакшми Лакшми Деви, Only can be there or without Very good. Если Лакшми хочет да, I забрать But все у меня, то я не против. И вот если вопрос мы можем задать, кому она следует, под чем руководством она хочет следовать, чтобы достичь... Бава, но во обрендовании от Радхарани до сила Гасая все они слуги. То есть они следуют кому-то старшим, у них нет никаких корыстных э, персональных желаний. И вот Лакшми, она не может следовать от Храни, И, и как бы противно, потому что она богиня просветания, тут какая-то служанка, зачем ей следовать? И поэтому из-за ее гордости она не может следовать. Мирабай хотела обрести, надо, надо наша много стихов сочинила и того и всего, но не смогла следовать от ранней копии. В итоге Кришна дала возможность служить два Ракадиш Кришне. Множество сокровенных седанты. К сожалению, нет времени все обсуждать. И, И вот важно, с... я должен обсудить, с... поскольку с... какие-то сахаджи говорят, с... что мы не должны return... смотреть return... на обратную Радхаятру. И вот какие-то сахаджи говорят, те, кто искусственно, но такие <реклама> люди, которые и искусственно созрели. Баратимаш говорю, кто, кто, кто, кто такой, говорил, какой Сахаджи посмел, поскольку Махапрабху, если изучить сочетание Чайтамри, то, то, то можно встретить там описание того, как Махапрабу тянул ватка ятро назад. И тоже можно наблюдать некоторые люди, которые заявляют, что они последователи пара пишут в его книгах под его именем противоположное. Я пытаюсь как-то воспрепятствовать, возразить, что такого не было. И услугам, и Гурварге, те, кто следует и с черепракупадью по-настоящему. Никто не может заставить меня прославлять каких-то недостойных людей, это автоматически происходит. И я говорю про веление сердца, а не для того, чтобы заработать какую-то дешевую славу. Это мое решение – делать только все по велению сердца. И таким образом обратная Радхаятра, она, вот, если кто-то утверждает, что обратно смотрите, участвовать в обратной Радхаятре нельзя, и... то и... это и... не и... так. И... И... Только сахаджи и это говорят. Вот такие люди хотят пересечь лимит, so, и, и, limit, пересечь то, uh, куда не yeah. нужно. И вот uh, они and хотят and пересечь учение, because с чем она, uh, а как они смеют. Я знаю их концепция, Гундича Мандира Сундарачала и Джагнат Мандира. Но когда Махапрабху это делает, Махапрабула не может иметь настроение два Каваси, Махапаба хочет видеть Кришну как Радхарани. И вот, так или иначе, есть большая разница, каждый хочет превратно понять, как и пойти в каком-то неправильном направлении, и вот я хочу рассказать больше, но Времени мало, еще следующая Харикадха будет, еще следующая. Я хочу немного сказать о Бхакти Камамаду Судан Гасвая Махараджа, ученик Шилы Прохобады Бхагдистанда Сарасвати. И вот раньше он был журналистом, репортером Ананда Базара Патрики. И вот когда однажды, и желание Силы Павхопады было в том, чтобы как можно больше обусловленных душ привести на путь Симбаджана, поэтому он принимал различные попытки, организовал выставки, симпозиумы. И когда была выставка в то время, Бхакти Камал Мадасуд Махарас и какие-то другие репортеры пришли в Бхагвазрагоди миссию, чтобы понять что-то. И Было много павильонов там, и вот Бхакти Камал Мадасуд Махарас, он был впечатлен видя такое прекрасное учение Гаудиамадха и множество вопросов он хотел задать. И вот ну, да, там те, кто были, там были такие молодые преданные, достаточно не смогли ответить на их вопросы. Сказали, что лучше спросить у Шилы Правхупады, Бхатистанты И вот он пошел на Даршан к Шили Правхупаде, поклонился ему. И что говорить? Просто он, когда увидел эш Прабхупаду, его сердце, оно было продано его лотосом стопам. И вот он начал задавать какие-то вопросы. Эш-Чилу отвечал, как наша чистая Гуру Парампара. Я уже сказал, какова польза от чистой Гуру Парампара. То, что мы можем найти подлинное учение без всяких искажений. Если какой-то Ачари меняет Сиданту, постоянно говорит какие-то красные вещи, это значит, что он не находится в насторнической приемственности. Я, я хочу обрести учение Шивана Махапабху в первозданном виде. Я хочу узнать подлинное учение Шимана Махапабу, можете ли вы дать его мне? Если вы, у вас, ваш ачар, он ваш характер, который может позволить это, какие-то ачаре в погоне за дешевые слова и, и, и, и, и, меняются на ходу, но это не наше дело. И вот Шрила Бхакти Камала Махарадж, он получил ответы на все свои вопросы Вот Шрила Павхопады, сарасвати, Сарасвачи, Садгуру, Садачаря может дать ответы на все вопросы, и если он не может дать ответы, то какие-то сомнения возникнут в вашем сердце. Но Садгуру как раз тот, кто может развеять все сомнения и вот Садгуру, признаки Садгуру в том, чтобы как раз быть в, в полном идеализме, в полном соответствии с учением предыдущих Гурварге. Если кто-то не может иметь таких качеств, то это признак того, что не садгуру. Но опять же, ученость и бхакти это разные вещи, не нужно их путать. Бхараджи Махарадж может обрести огромное бхакти, мы с таким образованием не можем. Почему так? И вот в этом как раз разница между нами и им. И вот смотрите, здесь Чили Павхупат. Он мог видеть особые качества в Бхакти Камамаду Махараджи, и он Бхакли Камал Бхудосуд Гуслая Махарадши, он Абиба, родился в день Шаяна Акадаши сегодня, завтра Шаяна Акадаши, титит сегодня, и вот... Anyway, so, one, one day, И Prabhupada вот Сила Прахупат однажды отправил Сила Батикамал Мадхисуд Махараджа, Сидал Махараджа на проповедь Банби. И в то время один инженер, он был какой-то личности там India, engineer, потом somebody, получил какую-то uh, высокую должность. И вот он отправил его, их них на проповедь, они успешно проповедовали там, что все были очень вдохновлены. И вот тот инженер попросил Силу Прабхупаду, когда тот приехал в Бомби. И вот он попросил открыть отделение Гауди там. И в начале всего выбрали место рядом с Хануман Мандиром. Потом Барбазар это место продали, продали, построили храм рядом с Горди Матха госпиталем. Сначала было вот в другом месте около хануван мандира so there, actually, и вот там Шила Прабхупад попросил, можете ли вы, и вот Прабхупад попросил, Мадасуданга Свами Харза в то время он Nipen был. Nipen. Uh, Nipen. Брамачари звали его не Пендранатсаньял. И после этого Сила Прабхупад дал ему имя после получения Харинама Дикши. И он наз... наз... получил имя Нарута Мананда Брамачари, и после этого. Он получил титул от Силы в день явления Шил... Шимана Махапрабху. Силы Правхупада он раздавал преданным какие-то звания за их заслуги. И вот он получил звание Бхакти Камал. И, и вот Шила Прахупад сказал Нарута Мананда Прабху. Если я займу тебя в проповеди в Бам Бамби, согласись а ли ты? И тогда Наруто Мананда сказал, что.. Я не, не столь опытен, но все же это очень хорошо для меня находиться с вами, пока я не созрею. Но если вы даете указания мне находиться в Бомбее, я думаю, вы дадите мне способность на, для проповеди, чтобы я с помощью вашей милости гуру Крипп мог защитить себя. И вот он начал проповедовать там. Шидар Махарас, и, и вот этот Бхакти Каманамаду они проповедовали там и после того, как Чила ушел в 1936 году, последнего декабря ушел или первого января, Смотри, как считать, по какому календарю, он около, около полуночи ушел, чуть-чуть. После полуночи, чуть до рассвета. И вот после того, как Чила Пабхупату шел, множество случаев случилось. Мы не можем все обсуждать. И после того, что случилось, Маду Суньгасай Махарадж, он принял Саньясу от Чила Шидададу Гасай поскольку он... Уважал Шидарда Гусаве Махараджа настолько, что мы не можем о -о оценить. Он говорил, что Шила Шидарда Гуса Махараджа следует Чили Прабхупаде полностью. Я вижу Шилу Прабхупаду в нем, и он получил саньясу от Шила Шидада Махараджа. От этого он следовал Шили Кешава Гасаве Махараджа. И под руководством решил uh, Кешива Гаса Махараджа Бхакти, Аллах Прамахауса Махарадж и Бхакти Камал Мадасу Махарадж, они начали проповедовать. И когда наш Кешев Гуса Махарадж, Мадасу Гаса Махарадж, они начали проповедовать, Поток, и когда Шила Кеша Гуса Махарадж, виноват Бихари Брамачари, он решил открыть организацию Гаудия Виданта Саммития. Под вывеской этой организации Lord, наш Lord, Бхактик Камал Мадасуд Махарадж и Бхактиалу Парамхамса Махарадж были достойными личностями you know и начали проповедовать вместе с Винудой. И тем временем я думаю, ну, что получил саньясу, стал Кешва Махараджа, и после этого проповедовал, но условие было в том, что только-только Шила -только Кешва Гусей Махарадж мог принимать учеников, а другие только проповедовали. Смотрите, и вот Бхакти Камал Мадусад Махарадж начал проповедовать, и Бхакти.. Аллах Павла Махараджа тоже начал проповедовать, и благодаря проповеди Бхактика Малмана Судун Гасаи Махараджа и... и... очень замечательно то, что и... двое и... пожилых учеников Шиллакеша и Гасаи Махараджа один из них Шила Тривика Махарадж и другой Наган Махарадж. Они оба были вынуждены прийти. Они привлеклись Матхам благодаря проповеди Бактикамала Мадасудан Махараджа, Они пришли и получили посвящение. Но после этого отклонение началось по воле Бхагавана. И Кешав Гасем Ахраджи посоветовал, что хорошо, откройте новый мат, и вы тоже можете открыть новый мат, но они позвали Сила Бхактида, это Мадва Гасем чтобы он решил их проблему. И, и Мадва Гасем сказал, что, поскольку вы позволили Кешав Гасем принимать учеников, оба и Кешо Махараш, как бы ни при чем вы ему отдали его это, а, ответственность. Он, Он открыл в Годи вы сами посоветовали. И поэтому я думаю, хорошо, если вы сами будете давать денег, уже достаточно старшие преданные, поэтому можете находиться в Ведантосамити и еще какая-то богатая женщина ученица пана, пан панама ее звали mm. и вот он, он дал ей mm. и вот он посоветовал этой женщине помочь построить э, храм в Майпуре и сам пообещал помочь им обоим. И вот они купили землю, начали строительство, и вот так открыли храм. Потом Бхакти Камал Мадусу Махарадж открыл храм в Багдамане в Мидхапур в где-то. Меня приглашали туда раньше, сейчас некогда. И вот очень важное место там. И мы должны понять то, что наша наш Рупануга Гурварга, наша предыдущая Гурварга, я хочу множество вещей сказать, но времени на все не хватит. И вот хорошие новости хочу объявить, то, что тот человек, который боролся, боролся с Гошалой, пытался как-то захватить, захватить Гошалу, хотя раньше называл назвал нахраду Бхагавадом, сейчас он, он, настроение поменялось, сейчас просит прощения. Говорит, не, не один, он был множество ну, хулиганов в, имя, в одежде санья, саньяси, тоже пытались ему как-то помочь его, э, какие, в его, в его в его деле, деле от Емугашала Мухараджа. И вот, в общем, раскаялся, просит прощения. Все беспокоились по этому поводу, писали письма в полицию и прочие места. И вот это как бы не отдельная тема, но все же хорошая новость. У меня враждебности нет с этой душой. Я хочу, чтобы все обрели какое-то благо, и вот так или иначе... Badanamadagadharu Tayadita Pulako